Посчитано вранье Трампа за 2018 год. Президент США Дональд Трамп в 2018 году в среднем публично говорил неправду по 15 раз в день. К такому заключению пришла ты Washington Вашингтон-Пост. Специальная программа занималась отбором и проверкой всех подозрительных заявлений президента. Всего, по ее данным. За год он сказал неправду 7,6 тысяч раз. Это почти в три раза больше, чем в предыдущем году (1989 раз). Отмечается, что Трамп начал год так же, как предыдущий. Однако к маю разогнался до 200-250 ложных заявлений в месяц. Их количество удвоилось в июне и достигло 500. Это связывают с подготовкой к промежуточным выборам в Конгресс, которые прошли в ноябре. В сентябре Трамп соврал 600 раз. В октябре – 1200, в ноябре – 900, в последнем месяце он вернулся к майским показателям, около 200. По информации газеты, почти четверть неправдивых заявлений он сделал во время предвыборных ралли, почти столько же, во время общения с журналистами и около 17% неправды опубликовал в своем твиттер. Ложь президента касается как незначительных событий, так и серьезных. В частности, Трамп продолжает настаивать на том, что не платил порноактрисам за молчание о связи с ним, хотя это подтвердил его бывший адвокат Майкл Коэн. Он также постоянно преувеличивает различные показатели, от экономических до политических, создание рабочих мест с помощью сотрудничества с саудовскими компаниями и разрешение ядерного вопроса Северной Кореи. В материале указывает и наложенные заявления Трампа о ситуации с беженцами на границе с Мексикой. По данным опроса, проведанного газетой в декабре, почти трое из десяти американцев подвергнули, сомнением слова президента. В августе ведущий американского вечернего телешоу Имма Кемель Ливер Джимми Кемел рассказал, как узнать, врет ли глава государства. По его словам, неправду он всегда завершает словами. Это правда.